Добрый вечер. Для вас играет Lex 17.07. Альбом вечно в молодой э, трек. Отвали от меня. Ну где же, море Грязный, мятый Встретил типа парень Как он дым, не алкоголь Твой красивый парень Нас не парит, домой ты Не веришь, увидишь ты с ума Я покажу тебе мои чудеса Что ты делаешь? Что зачет черт? Слышь, Вали, куда ты хожу? Зачуприк, давай бежал тут где тебя нашел мне меня -то никто твои друзья Просто нам собой. крошка, отвали от меня, ты красивая, пушистая зая, просто меня задолбали тела. Отвали от меня, отвали от меня, ты, как крошка, отвали от меня, ты красивая, пушистая. Чтобы скрасть мир, я трачу весь тайм, набухлой тусы, телок и танцы Ну а как еще мне кайф ловить, чтобы чилить весь день и всю жизнь улыбаться Не надо нервы трепать, то трепаться был гораздо раз, рештем и выпетрить сосадит ведь Голова к любви оставленный шанс согреть согреет как до тебя А может ему скажу я Отвали от меня Как крошка отвали от меня как красивая пушистая зая Просто меня задолбали дела Отвали от меня Отвали от меня Как крошка отвали от меня как красивая пушистая Знаешь, что это не на век. Я же так от проблем укрываюсь. Задрал подол, чтоб спрятаться в нем, а теперь как огня я тебя стерегаюсь. Спасибо, спасибо большое. Слушайте мой альбом. Ooh.